Меня зовут Мукли Олег, я являюсь техническим руководителем проекта компании «РУСТЕХНИКА». Значит, проект в области разработки и производства стендов для проверки дизельной топливной аппаратуры современных автомобилей, дополняющих стандарты Евро 4, 5, 6 в том числе. Стенд под названием «РТ-5000» – это флагман нашей ручной сборки такого класса оборудования. В его функции входит проверка форсунок электромагнитных, пьезофорсунок, насосов, в том числе и тяжело тяжелонагруженных. В принципе, он позволяет проработать со всей гаммой топливной аппаратуры Common которая предоставлена на сегодняшний день на рынке. Для того, чтобы понять, как работает этот стенд, нам немножко с вами надо сегодня будет поговорить про устройство его. Про устройство его в части электротехнической потому что там есть свои конструкторские решения, и проустройство его в части гидравлической. Там тоже присутствуют свои конструкторские решения, которые мы реализовали в рамках нашего флагманского стенда. Сейчас мы с вами заглянем в недра нашего стенда, и я немножко вам расскажу, из чего он состоит, какие основные технические преимущества имеются в данного стенде. Основным элементом является синхронный Двигатель мощности 15 киловатт, преобразователь частоты современного производителя с уменьшенными помехами, с более качественной работой. У нас присутствует фильтр сетевой, у нас присутствует фильтр магнитный, у нас присутствует тормозной резистор. Все это сделано для того, чтобы обеспечить электромагнитную совместимость и уменьшение помех в рамках эксплуатации данного стендера. Теперь давайте заглянем внутрь рабочей зоны стенда, посмотрим, как у нас там все реализовано и обсудим его устройство в области гидравлики. Легровочное масло из бака топливного, который имеет емкость 40 литров и изготовлен из нержавеющей стали, поступает для предварительной очистки в топливный фильтр тонкой очистки и приходит сюда в быстросъемное соединение, которое тюрирует в передней панельку. Дальше поступает топливный насос высокого давления. Уже подготовлено очищенное топливо для дальнейшего его применения. Сейчас мы с вами пробежимся по функции проверки топливных насосов. Значит, у нас, как вы видите, есть три манометра. Первый манометр для проверки внутреннего давления насоса. Второй манометр для стандартного давления подачи топливным насосом при тестировании, когда нам нужно подать высокое давление. Соответственно, регулируем регулятором и третий манометр это моно -вакууметр. он нам показывает разрежение когда создает топливо подкачивающий насос в режиме тестирования например стартового теста дальше насос у нас создает высокое давление давление это идет в рейку в, топ в топливные рейлы на топливных рейлах у нас установлено три регулятора высокого давления это для, сделано для того, чтобы э, обеспечить учет производительности грузового насоса. Э, с трех регуляторов э, собирается э, топливо в, в один канал. Дальше оно идет на охладитель. Из охладителя приходит в первый канал измерения без системы. Э, значит, второй канал у нас получается идет эта обратка с насоса, уходит туда же в заднюю панель, но она такой температуры не будет иметь, как температура калибровочного масла, выходящего из регуляторов высокого давления, соответственно, охлаждать мы не будем. Вот из этих вещей, вот из этих потоков у нас формируются два измерительных канала при проверке насоса. Канал, который мы собираем с секции высокого давления и канал, который мы собираем, анализируя работу топливоподкачивающего насоса на стенде. Подведем маленькое резюме по проверке насосов. Значит, мы с вами проговорили про устройство нашей системы. И в довершение хочу сказать, что система наша позволяет проверить насосы всех типов. И Bosch, и Denso, и Delphi, и Siemens VDO Continental. Благо, что у нас и с точки зрения программного обеспечения по всем этим насосам есть тест-планы в базе данных. Теперь пройдемся с вами по функционалу для проверки форсунок CommonRay. Значит, наш стенд позволяет одновременно проверить 4 форсунки Common Rail электромагнитного типа, либо пьезоэлектрические в варианте Siemens Voodoo Continental. Значит, мы можем одновременно проверить пьезоэлектрическую форсунку Bosch. Для проверки форсунки Bosch мы используем оригинальный Bosch регулятор давления топлива в обратке. Это, вы знаете, создание давления от 0 до 10 бар в обратной магистрали форсунки. Значит, здесь также у нас имеется отдельно топливоприемник 9 мм для проверки грузовых насос, для проверки грузовых форсунок Command Rail. 9 мм так как в большинстве своем эксплуатируются форсунки грузовые с диаметром распылителя 9 мм, но мы можем поменять внутри вставку и проверять как грузовые, так и легковые форсунки Command Rail. Значит, у нас используются гибкие трубки для подачи давления с Г-образными переходниками что позволяет нам установить практически любую форсунку абсолютно для удобства пользователя. Здесь же у нас быстросъемное соединение, опять же для удобства пользователя, для более быстрой коммутации подачи и обратки. Значит, здесь у нас 4 подачи, здесь 4 обратки под возможные 4 легковые форсунки под проверку. Значит, используется у нас э, система измерения весового типа. То есть здесь установлена <coughs>, э, весовая безмензурная система восьмиканальная. Также в базовой комплектации у этого стенда уже есть э, функция, кодирования, э, фурсы, функция кодирования форсунок Common Rail Bosch и функция кодирования форсунок Common Rail Density. Сюда мы подключаем форсунки, сюда мы подключаем э, управление клапанов наполнения. Сюда мы подключаем управление клапанами слива и сюда же на панельку мы подключаем датчик давления топлива. Вот, исходя из вот этих подключений у нас и состоит вся вот эта рабочая зона наша. Режимируя обзор по проверке насосов и по проверке форсунок, хотелось бы акцентировать ваше внимание на просторность рабочей зоны, на довольно удобную эргономику по высоте аппаратуры снимать ставить рука сгиб локтевой удобства и насосов установки демонтажа и форсунок установки снятия и топливных трубок то есть к эргономической составляющей мы пытались подойти с позиции удобства оператора а теперь мы с вами поговорим про базовую комплектацию стендер д5000 разобьем нашу комплектацию на две подгруппы. Первая подгруппа это переходники и оснастки предназначены для проверки насосов. Вторая подгруппа переходники и оснастки предназначены для проверки форсунок. Начнем с форсунок. Значит, Все мы знаем что у нас форсунки имеют подключение топливными штуцерами 12 на 1,5 и 14 на полтора. В данном случае у нас идет 4 трубки с переходниками для подключения 12-1,5 форсунок, и четыре трубки с переходниками для подключения форсунок 14 на полтора. Также у нас присутствуют в базовой комплектации штуцеры для подключения обраток на форсунки разных типов. Это Bosch, это Delphi, это Denso и это Siemens. Также у нас присутствуют быстросъемные переходники для подключения топливоприемников к задней панели, которая у нас идет в систему измерения стендовой форсункам у нас также относятся кабели подключения. Это кабели подключения легковых и грузовых форсунок Bosch, кабели для подключения легковых форсунок DENSA, кабели для подключения легковых форсунок DELT. Это кабели стендовые для подключения клапанов ZME, клапанов DRV и датчика давления топлива. Значит, про насосы хотелось бы проговорить, что отдельно, но в базовой комплектации у нас присутствует дополнительно плита-переходник для проверки насосов с диаметрами 80-107 мм, конусы, разные для проверки разного типа насосов, трубки топливные, допустим, если мы говорим про вариант грузовых насосов CP2 и HP0, нам нужны две трубки для подключения к рейлу. если в варианте про легковые форсунки, это одна трубка. Штуцеры дополнительные, 12 на полтора, 14 на полтора Для подключения Насосов при проверке Тоже очень удобно Значит, И как отдельная опция Хотелось бы проговорить Для тестирования на нашем стенде Грузовых форсунок Мы специально используем Адаптеры стандартные 12 штук с траверсами для подключения грузовых форсунок на стенде. Это очень удобно. И как запасной вариант у нас присутствует универсальный адаптер также для подключения грузовых форсунок. Универсальный адаптер нам позволяет подключать форсунки с разными диаметрами, с, разными, с разным угловым отношением траверсы, подключающие к самой форсунке. И отдельно хотелось бы обратить внимание на вот этот девайс, которым мы бесплатно комплектуем наш стенд. Это набор для проверки статической динамической обратки прямо на автомобиль. То есть вы можете проверить на автомобиле статическую динамическую обратку, убедиться, что она превышена в соответствии с определенной методикой, и тут же сразу, используя наш стенд, приступить к проверке уже профессионально расширенной соответствующими тест-планами. Сейчас мы с вами проговорим про рабочее место оператора. Здесь мы тоже добавили кое-какие -то новшества и удобства. Значит, у нас беспроводная клавиатура и мышь, у нас touch э, screen монитор, у нас принтер для распечатки отчетов предоставления заказчику и у нас интегрированный модуль Wi-Fi для передачи отчетов удаленно на другие машины, для отправления отчета на сервер подключения, то есть для всяческих коммуникаций. Мы с вами поговорили сегодня про устройство нашего флагманского стенда RT-5000. Я надеюсь, что тот, кто станет счастливым обладателем одного из этих серийных девайсов, впоследствии только скажет нам спасибо за проделанную работу, которую мы старались сделать, сделать в душе. Поэтому пользуйтесь, работайте, вносите свои предложения по улучшению данного стенда. Приветствуются любые пожелания. Подписывайтесь на наши каналы в интернете. Спасибо за внимание.